имеет всего две переменные, можно сформулировать довольно много задач относительно них. И решаться эти задачи будут разными методами. И поэтому неопытные пользователи часто путаются, применяют не те методы для решения поставленных задач. В этой серии видео рассмотрим несколько содержательных задач. И я постараюсь дать ориентиры, какие задачи какими методами решаются. Первая задача. Сопоставим отношения критиков и пользователей к фильмам, размещенным на сайте АМДБ. Моя гипотеза, исходя из таблицы со статистиками, состоит в том, что критики менее лояльны к фильмам, чем пользователи. Это содержательная гипотеза. Позже будет статистическая гипотеза. Статистическую гипотезу я смогу сформулировать, когда выберу метод, подходящий для решения содержательной задачи. В формулировке задачи обе переменные рейтинг критиков и пользовательский рейтинг звучат через запятую. Они выступают как равноценные переменные. Еще один ориентир. В формулировке задачи не предполагается какого-либо подразделения выборки на подвыборки. Оба этих признака свидетельствуют в пользу применения метода для связанных выборок. Пусть это название ники ни вас не смущает. Очень часто речь идет об одной и той же выборке в разрезе двух равноценных переменных. В данном случае рейтинг критиков и пользовательский рейтинг. В sp сессии есть, по крайней мере, два метода для работы со связанными выборками: это параметрический метод pad samples t-test и непараметрический метод related samples, внутри которого критерий Уилл Коксона. Какой из этих методов выбрать? Снова у меня есть шпаргалка. В этой шпаргалке 4 ориентира. Причем есть один отдельный ориентир и есть еще три взаимодополняющих ориентиров. Сверху указаны методы, из которых и происходит выбор. Первый ориентир. Изучаемые переменные согласно содержанию задачи выступают как равноценные или как одна группирующая, а другая как зависимая. В моей задаче, в ее формулировке, ни о какой группирующей переменной речи не идет. Поэтому как равноценные. Значит, как я уже сказал, либо students t-test, либо критерий Вилл Коксона. Идем дальше, чтобы выбрать между ними. Изучаемые переменные, кроме группирующей, но группирующие у меня в задаче нет, являются по своей сути порядковыми или интервальными. Как я обосновал в предыдущем видео, они являются интервальными. Но этого недостаточно, чтобы выбрать между двумя методами. То есть пока что 1.0 в пользу критерия студента. Если переменные интервальные, то они симметрично распределены или со смещением. В прошлом видео я показал, что одна из переменных распределена со, со смещением, поэтому появился аргумент в пользу применения критерия Уилл-Коксона. И, наконец, выборка большая или малая. Порог около 30 наблюдений. В моем случае больше 5000 наблюдений. Большая. Итак, два основания в пользу критерия Сьюннта, одно в пользу критерия Уилл-Коксона. Применение критерия Уилл-Коксона характеризует более осторожную, более консервативную тактику анализа. Применение критерий студента – это более рисковая, более простая тактика, поскольку нет однозначного сочетания в пользу одного из двух методов. То есть ни здесь, ни здесь три аргумента не совпали. Они распределились так, так, так. Поэтому я могу применить и один, и другой. И применю, и сравню результат. Если бы рейтинг критиков и рейтинг пользователей, были бы строго порядковыми, то есть там были бы градации, выражающие самостоятельное качество, причем их было бы мало. Это был бы очень серьезный аргумент в пользу Укоксона. Если бы обе переменные были очень сильно смещены, будь то интервальные они или порядковые. Это, опять же, очень сильный аргумент в пользу Илкоксона. И, наконец, мало-выборка выборка это тоже очень сильный аргумент в пользу Илкокса. Но это для других случаев. В моем случае ситуация погранична. Могу применить и тот, и другой методы. Начну с более распространенного метода, критерий студента для связанных выборок. Поскольку стоит задача проанализировать, поэтому я выбираю опцию Analyze. Критерий студента находится в разделе Compare Means – сравнение средних. Как я ранее обосновал, речь идет о сравнении средних для связанных выборок. Подготовленные мной переменные, рейтинг критиков и пользовательский рейтинг располагаются горизонтально, в первой строчке. Больше ничего настраивать не обязательно. Можно запустить. В этом методе проверяется статистическая гипотеза о равенстве генеральных математических ожиданий, генеральных совокупностей математическое ожидания Выборки — это средние, это аналоги. Итак, о равенстве математических ожиданий генеральной совокупности. Выборочные значения. Вот они, и мы их уже видели. Также Прежде чем перейти к результирующей таблице, есть таблица, позволяющая проверить вспомогательную гипотезу о том, что паттерны у двух переменных схожи, то есть коррелируют. Согласитесь, в этом есть смысл. Когда я ставлю задачу выяснить, кто более лоялен критике или пользователю, я предполагаю, что и у критиков и у пользователей примерно одинаковый паттерн поведения, но при этом у пользователей оценки повыше средней. Если бы две переменные демонстрировали противоположный паттерн или условно перпендикулярный паттерн, то было бы гораздо меньше смысла в сравнении средних. Даже если бы средние совпали, это был бы не очень показательный результат. Это было бы скорее случайное совпадение, несодержательное. В моем случае имеется вполне выраженная корреляция. Это корреляция значима с уверенностью 95% потому что сигнификанс меньше 500 И, наконец, результирующая таблица, разница между средними, доверительный интервал для этой разницы и, наконец, уровень значимости, относящийся к основной проверяемой статистической гипотезе. Сигнификанс меньше 500 значит, с уверенностью 95%. Оказывается, что действительно средний рейтинг, полученный фильмами от критиков, ниже, чем средний рейтинг, полученный фильмами от пользователей. Значит, моя содержательная гипотеза подтвердилась. Критики менее лояльны к фильмам, чем пользователи. Но сейчас я решил задачу более рисковой, менее консервативной тактикой. А теперь попробую более консервативную. Через непараметрию. Снова стоит задача анализа, поэтому Analyze Non-Parametric Tests Related Samples. Related и pad в данном случае синонимы. Речь идет о связанных выборах. Хотя, как вы понимаете, выборка здесь одна, но я уже объяснил, что фактически речь идет об одной и той же выборке с двух ракурсов, с ракурсов двух переменных рейтинг критиков и пользовательский рейтинг. Выбираю вкладку Fields, здесь подготовленные мною переменные, дальше вкладку Settings, Customize Tests, Will Coxon. Попробую запустить. Здесь немного другой интерфейс выдачи. Сначала общая информация о том, что гипотеза не принята на основе significance, significance меньше сотых. Нулевая гипотеза здесь состоит в том, что средние ранги по переменной рейтинга критиков пользовательский рейтинг равны в генеральной совокупности. Всегда нулевая гипотеза при генеральной совокупности. Так вот, эта гипотеза не подтвердилась. То есть результат такой же, как был после применения критерия студента. Но посмотрим детали. Два раза кликаю на таблицу. Пользовательский рейтинг минус рейтинг критиков равняется 38,792. Именно это логическое уравнение является итоговым. Как его проинтерпретировать? Очень просто. Если пользовательский рейтинг минус рейтинг критиков равняется положительное число, значит первое больше, чем второе. Значит снова подтвердилась содержательная гипотеза о том, что пользователи лояльнее к фильмам, чем критики. И это соответствует непринятой статистической гипотезе. Она не принята, потому что сигнификанс меньше 0,05. С уверенностью 95% она не принята. А статистическая гипотеза здесь в том, что равны средние ранги для пользователей и для критиков. В следующем видео я поставлю другую содержательную задачу на тех же самых переменных рейтинг критиков и пользовательский рейтинг. И в той новой задаче или две переменные будут играть разные роли, и поэтому к ним будут применяться другие методы. Очень важно не путаться. Формулировка задачи влияет на то, какие методы применяются.